Мужские и женские энергии творят в мироздании жизни. Творят пространство, творят, творят время, творят вообще всю жизнь. Мужские и женские энергии. Только они на Земле называются мужские и женские энергии, потому что по нашему роду, мужчин и женщин. В космосе они имеют другие, другие названия, но по сути это все взаимодействие полярной энергии, которые взаимодействуют друг с другом. В общем-то и творят жизнь. Так вот, исходя из этого, здесь на земле мы видим картину, ярко проявляющую мужские и женские энергии в соответствующем образе мужчин и женщин. То есть все четко. На землю приходят души обязательно в том или ином образе. Третьего не дано. Никто не приходит в образе третьего какого-то состояния. Все имеют проявленные женские и мужские тела. Следовательно, вот это взаимодействие мужчин и женщин и является основным взаимодействием на Земле. Основным взаимодействием. И отношение между мужчинами и женщинами – это то, что мы желаем получить на этой земле. Это то, зачем мы пришли на землю. Опыт взаимодействия мужчин и женщин. Опыт отношений мужчин и женщин. Это самый важный опыт, самый исключительный вообще опыт, который можно получить именно на земле. По этой причине и рвутся сюда души, чтобы приобрести уникальнейший опыт взаимоотношений мужчин и женщин. Конечно, построить отношения важно со всеми людьми. И задача каждого человека построить добрые, уважительные, дружеские отношения со всеми окружающими людьми. Вот эту фразу пометьте себе. Задача человека построить уважительные, дружеские добрые отношения со всеми окружающими людьми. Со всеми окружающими людьми. Это важная задача. Это вообще человеческая задача. Но на этом фоне, вот этой задачи, все-таки апофеоз отношений. Это мужчина и женщина. Это самое интересное, самое сложное. И самое эффективное средство приобретения опыта. Вот зачем мы на Земле приобрести вот этот опыт взаимодействия мужчин и женщин. Исходя из этого, вроде бы такого теоретического лозунга можно понять и то, что каждый человек в своей жизни. Должен этот опыт пройти. И когда слышишь, что некоторые говорят, а мне не нужен такой опыт, я в прошлых жизнях там все решила, и вот сейчас я пришла с другой задачей. Ничего подобного. Вы пришли с той же самой задачей, только в более сложном варианте, скорее всего. Раз у вас не получается, здесь шторка. Если не получается, это не значит, что у вас другая задача. Если не получается, это значит, есть да, более сложные задачи, которые вы должны решить. Но взаимодействие мужчин с мужчиной, взаимодействие с женщиной, это обязательный процесс, ради которого вы пришли. Природа ничего не делает зря, и не зря вы оказались в таком образе с соответствующими мужскими и женскими органами. Вы обязаны этот процесс пройти. Но, имея свободу воли, вы можете этого не делать. Но тогда, имейте в виду, вы просто выбираете больше, более серьезный путь, более, путь больших страданий и невыполнения своей задачи. Душа, создавая это тело, душа, направляя это тело на землю, она подразумевала обязательное участие во взаимодействии с противоположным полом. Обязательное участие. Ни одна душа не приходит в эту жизнь, чтобы не участвовать в этом взаимодействии. Ни одна душа не приходит. Когда мужчина создает пару, пару мужчин и женщин, и эту пару доводит в своем изучении до высокого качества, то в этом случае он решает любые задачи на Земле без страданий. Этой частью нашей э, встречи я хотел вам показать несколько моментов. Во-первых, что мужские и женские энергии проявлены во всем мироздании. Во всем мироздании. И они везде в своем взаимодействии творят жизнь. Творят пространство, творят, творят время. То есть это созидающие энергии Вселенной. Это первое. Второе. Проявленные энергии, мироздания, мужские и женские энергии, проявленные здесь на Земле, они проявлены в двух телах, мужском и женском. И мы, приходя в этом состоянии сюда, на Землю, мы приходим для того, чтобы решать эту важнейшую задачу, найти такое взаимоотношение этих энергий, которое бы создавало жизнь, творило жизнь, притом творило в ее в лучшем проявлении. Мы учимся во взаимодействии вот, мужчины и женщины творить прекрасный мир здесь, на этой планете, в этом физическом мире. В этом задача ⁇ сотворить прекрасный мир. Потому что творящие энергии мужчины и женщины могут все. И вот это все мы здесь творим. Правда, то, что мы видим вокруг, говорит о том, что творим мы не в самом лучшем опыте. И зачастую именно из-за того, что в этих энергиях взаимодействующих энергиях мужчин и женщины много всяких искажений, много вкраплений, много примесей, неуважения, ненависти, неприятия, унижения и так далее, и так далее, и так далее. обид, агрессии и так далее, много чего. И поэтому творение в результате мужчин и женщины получается неэффективным. Соединяются мужчины и женщины, начинают творить семью, в результате у них нищета, в результате у них проблемы с детьми, в результате у них то, другое, третье. Понимаете, вот что. Это и есть ненормальное взаимодействие мужских и женских энергий.